вас в клубе Мастер Гейм. Меня зовут Блинникова Ольга. Я организатор и руководитель онлайн-школы Мастер Гейм. И каждый наш партнер с первого дня имеет возможность строить свой бизнес, используя наш инструмент для построения больших организаций ВК Мастер. Строить свою команду и при этом абсолютно не тратить ни одной минуты личного времени. Каждый партнер клуба с первых дней получает доступ к системе обучения по настройкам своего помощника под свой проект, а также к системе построения больших команд с методикой мастер диалога. Что ему дают эти две системы? Работать только с целевой аудиторией, работать без затрат времени на поиск партнеров, всю рутинную работу отдать своему помощнику ВК-мастер, работать без спама, без уговоров, без навязывания, открыть себе второй источник дохода на отказах и получать по партнерской программе 90% процентов сеть. Обучать своих новичков скоростной методике мастер-диалога. Это когда ваш новичок начинает строить свою команду буквально с первых дней, не имея опыта, не имея личного бренда, используя нашу воронку утепления. Настроить ВК-мастер так, чтобы программа начала продавать сама себя. Конечно, для каждого человека финансовый вопрос – всегда стоит на первом месте. Наши партнеры имеют возможность иметь доход. Подробнее о нашей системе обучения, как строить большие команды с помощью ВК-мастер и системы мастер-диалога, вы узнаете, став партнером нашего клуба. Добро пожаловать!